Всем друзья привет! Очередной выпуск у нас на канале На своем кране я На Липкере на 132 Крану уже привык Все после своей командировки летает только в путь В одной смены Попринимать бетон Ну и так работать, Подать арматурку Поставить опалубку и все, кран как родной. Сегодня мы поговорим про технику безопасности настройки. Так, некоторые моменты зацепим. Хотя техника безопасности, конечно, начинается не сразу настройки, а начинается вот в тех краях где-то, где там находится прорапка. Прорапка там находится ПТРК ПРК начинается с техники безопасности Ты идешь ознакомливаешься с ПРК Смотришь, кто ответственный Кто строполь, кто прописан Кто сам должен быть ознакомлен И подписан И расписаться Сейчас я вот захожу на стройку В журнале распишусь Там журнал, это тоже вакцина журнал Сейчас Клевая И это Давай-давай, свои! Распишусь, включимся и дальше продолжим На подходе к крану Строечка, строечка, строечка Иду на строечку Все, в активном журнале расписался В активном журнале Троначик расписывается утром Перед тем, как лезть на кран Но без подписи прораба он лезть не должен Нам должны расписаться прораб и еще стропы Которые вписаны в ППРК который находится в прорабке но так как я пока, пока еще не лез есть свои там, договоренности не смотрел ничего и пока так работаю на свой страх и риск ну, журналы и нас пока доверяем но смотрю они плохо это соблюдаются. конечно будем ругаться с ними на поводу этого без руганий здесь никак еще вот начинаем техника безопасности это подход к крану моему в снегом завалило они мне подход к крану не обеспечили Безопасно. хотя обязаны почистить, чтобы я прошел сюда спокойно он такие сугробы Вон. сегодня будем звонить когда придет начальство высокое и ругаться а тут даже спуститься толком Безопасно не можешь, все заевло, замело, замело снегом. Будем ждать сегодня уборки снега. Ну и разумеется, на крайне вокруг рана у меня тут нету ни одной таблички. Должна быть как минимум две таблички. Это одна табличка со схемой строповки грузов. Я ее показывал как-то вам на игушке по технике безопасности и вторая табличка это ответственно за работу крана за перемещение груза на стройплощадке но этих табличек нету как бы бардак в этом плане и бардака много но пока работаем как коснется так конечно все поднимем. ну много нюансов можно будет по поводу этого всего раздуть я полез наверх, наверху продолжим, когда на когда расцветет на экране. Так что, друзья, не забываем подписаться на канал, нагрузить лайками, продавить колокольчик. Я полез наверх. Вот он мой экранчик, супер утренний, холодный. Все, смена каналов моя. Вот и расцвело, расцвело. Мы тихонечку работаем, трудимся. Уже более-менее видно стало для техники безопасности, конечно которую мы сегодня обсуждаем работа в светлое время она куда безопаснее, чем работа в темное время у меня вот еще тут небольшой нюанс прожектора слабенькие и перегорели буду заказывать, писать механикам чтобы приехали сделали прожектора покажу это, как они будут по пострел... стреле влазить и делать прожектора ну, а так, что вот, даже сверху смотреть, у меня вот, по объекту, дом строится, строится седьмой этаж уже, и на одном этаже, вот, и на одном этаже, нигде ограждения нет, Ограждения это такой немаловажный тоже факт, когда поляна полностью заливается, вот как на экспу было, вот, ставили штыри и делали ограждение, а потом только разрешали работать, все делать с кем -то. но здесь... Что уже на сделанных этажах ниже нет ограждения, что на балконах, что на выносных площадках. Про а выносные площадки я вообще молчу, сейчас покажу как какие у них самоделки, выносные площадки. С ними ругаясь, ругаясь за это, пока без толку. Ну, до да, крайности дойдет ручку дернут тогда будем доталово рука. Ну, но так пока позволяет, есть договоренности, благодаря этим договоренностям все устроиться сейчас вот начнем ставить вот колонна он демонтирует начнем мы ставить его на тот край вот я покажу как мы его будем ставить я вам скажу картина конечно не совсем безопасная там не ограждение даже вот здесь вот элементарно вот Тут лучше даже видно вот даже здесь нету вот Сейчас будем подводить любой ветер любой качок бровок не, не туда правильно не поставил все Сразу человек вниз улетел. Так, думаю, что седьмой этаж, да. Ладно, думаешь, маленькая этажность. А если этаж там 25, 20, 17, ну и седьмого этажа хватит чтобы пролететь. И больше не вернуться на стройку. Так что техника безопасности, она на него можно прикрыть глаза, но лучше, конечно, держать все под контролем. Ну, кто держит под контролем? Конечно, крановщик. Кто потом, кто потом будет виноват? Мало ли что стучись. Конечно, кронущик, никто больше. Это прораб и кронущик. Да, направо поворачиваю на пятую секцию от лифтовой. 4. Шахты, тюбинги уберем. Мало ли что Одну на четвертую секцию с левой стороны, где вчера одну колонну залили, в ту сторону отвезешь, а вторую отвезем в этот на арматурку. Мешает нам будет не Мало ли что стучись, виноват будет кронущик. Там и, и прораб начальник участка ответственный за кто расписался по ПРК и кто организовал все это дело у меня знакомый Витя он рассказывал, говорит, у него был случай инцидент, он не виноват был ни в чем, пришел человек, он подцепил неправильно подцепил, упало, прибило человека, не насмерть, но серьезная травма и этот в прокуратуру его вызывали, в прокуратуре один четкий прямой вопрос, ты зачем с ним работал он уже не там Ничего объяснить ему. Там, говорит, без толпы разговаривать, там все вот, бумажка по закону. Ни никаких там послаблений и всего остального не будет. Так что, если работаешь, кронщикам, имею в виду, что ты... Ему за это даже условный срок в паяльне. обошлось. Если бы человек на смерти на кустах был бы, все в бы поехал в тюрьму. Так что здесь и так все шутки шутками каждый момент она... Даже человек, подходящий к рации, должен иметь удостоверение астрополя Если ты с человеком, который не умеет удостоверение Астрополя Работаешь, и что-то происходит То вся вина на тебе уже, в Почему крыльчатки просят постоянно строполя астрополя Астрополь, нет а нету, нету И удостоверение у Астрополя Должно быть продлено и с проверкой знаний ну, Все должно быть четко И он должен быть вписан в ПРК расписаться в том журнале, который на вахте лежит я один раз показывал вот этот журнал сейчас вроде справа позвонила мне, пообщался там у меня снегоуборочная техника работает Начинаю, завалило просто Екатеринбург снегом трактор он катается человек с лопатой вроде идет вроде до меня идет. сейчас должны на меня почистить, вечером проверим Но они там всю парковку чистили так что друзья Работаем дальше, сейчас еще Будем на там монтаж делать, я включусь, покажу как Там безопасность, Пока он От лифтовых вот выбираем Мешает подвигу подцепил тоже криво По уродски Ладно, сейчас разберусь Вот, прям под собой Монтаж иду Вот он, прям на краю стоит вот. НИЧЕГО нету, никаких ограждений, ни страховочных поясов, ничего, вот такая техника безопасности у нас на стройке. Это очень опасно, очень нехорошо лезть. Прямо по домой. Даже не дождался той колонны показать, еще ту колонну покажу. Вот. Здесь вот по всему периметру нету ни ограждений, ничего. Общаешься, общаешься, что стенку в горох. Пока ЧП не произойдет, они не успокоятся. Ну, лишь бы ЧП не было, ну, он лазит, как, нормально, делаем седьмой этаж. Каскадеры. страховки без ничего. Пожалуйста. Че случись, не дай бог, вот, вот не дай бог, что случится, оступится или неправильно схватится. Там мои стропа. Значит, при мне было. Хотя я зафиксированный, стоит, ничего не делаю. Все по их команде. Если понимаю бы я, дернул бы не по команде или что-нибудь, и тогда произошло бы ЧП, а сейчас все зафиксировано. Очень такой случай, конечно, не есть хороший для стройки. Так что надо быть внимательным в таких моментах. Лучше, конечно, не участвовать в них, но объект такой у нас, что приходится участвовать в этом. Во всем. Ну, ребята вроде еще такие, вроде более менее проверенные. Не первый этаж уже делаем, если были бы дураки, то уже все. Они бы уже на втором, на третьем попадали бы. это Вот и знают про, про эти крайние, потому что никогда поляну стереть, он там поляну стереть, там все равно никакого ограждения не придумаешь вот на этой поляне. крайние Крайнещитли ходят, ложат тоже, вот а ходят по этим регилям. Вот они у вот, собирают они, вот. они потом ходят вот по сюда вот так еще опаснее чем монтаж сейчас покажу еще на колонне что происходит а потом еще внизу посмотрим Прибрались или не прибрались потому что парковку сегодня убирали должны были и мое место убрать почищена вон вся парковка вся. мне даже пришлось ключи дать вон трактор меня, чтобы этот машину мою перегнали Время рабочее полным ходом. Сейчас покажу монтаж, где опасный у меня. Вот на краю, прямо на самом краю. Он колонну я подвел, он там забуривает. Сейчас будем ставить вот. Вот. Они. Три колонны, которые очень опасные. Угловая самая опасная вот эта вот. Здесь бы как бы на здании нормально. А вот там вот очень опасно. Я вот просто не припомню в своем опыте, чтобы на краю здания что-то такие приспособления были, чтобы такой опасный монтаж делать. Сейчас попробуем, посмотрим, что получится. Сейчас буду монтировать. Покажу вам, что мне будет показывать. Я-то знаю, что делать уже. В середину просто заводишь раз... развернуть поставить надо определяться куда им ставить навал В таком опасненьком положении Почистят, там все свет свет свет богу пришла. свет свет зимы свет свет хорошо. Это мне свет сейчас свет свет представьте, свет свет свет свет свет Начинаем подводить, начинаем подводить. Сразу еще вынадевает обе стороны колонны. Вот она. На крае. Другой поры фетров она даст. Мало не покажется. Вот, забуривать, протягивать Нормал полностью Подтянуть, подтянуть еще После, Попросит подтянуть, а сам стоит вот, Прямо на этой Резко-даш По ноге ну, Кольца найдаст И свалится вот, и Очень аккуратно Все, поставили Нормально, ровненько Вот такой вот опасный монтаж получается Сейчас подцепимся, еще переставимся, пообщаемся ну, Вообще в технике безопасности как бы тут говорить можно Много Смотреть много Но если все по букве делать С закона То тут до начала работы крана Будет Наверное никогда А так Лучше соблюдать Но самое адекватное это Адекватный карнущик и адекватный стропы. Все, и чтобы на стройплощадке все были трезвые. И инцидентов не должно быть никаких. Но бывает, конечно, случаев. Я только инциденты видел, когда ну, вообще редкость, убывает. Но еще раз повторю как говорил в одном из каких выпусков, что на стройке. Любой инцидент травмоопасен И жестко травмоопасен Потому что легкий, легкого тут ничего нет Любой груз сразу Несколько десятков килограмм сразу. Так что друзья Как мне еще предстоит заливать Как заливать я не буду показывать Потому что это тоже уже ночью будет Но вы все видели Что Заливать вот представьте вот здесь он с края будет стоять. С краешку. И я буду рюмку подводить. Тоже будет не очень есть хорошо. Так что сейчас вечером еще спустимся. Посмотрим, как-то почистили, не почистили у меня снег на площадке подход к крану. И будем завершаться. Не забываем подписаться, нагрузить лайками, продавить колокольчик. Думаю, в краткости ты рассказал про технику безопасности. Так что имейте в виду. Поехали до конца смены я еще немного. увидимся. Сейчас покажу вам одну заливочку, опасную. бетончик пришел. Я принимаю. Все, поехали. Думал не успею показать. Так стене и Но вроде бетон сегодня пораньше пришел. Бьем. Основной объем уже пролит. Сейчас будем бить вот те опасные колонны сейчас покажу что там происходит на опасных колоннах он... завировал и вперед он всегда вечером с у меня одна вот эта вот штука. Ладно, сейчас еще хуже. Время 5. Вроде более-менее. Видно еще. У меня как светать начинает пораньше. потемнеть попозже, Заговариваю через конец О, они стоят. У меня. Страшные индейцы вдвоем залезли и просит посередине им подать а тогда постараюсь подать я понял, понял, что посередине сначала куда то пустую колонну вылить а потом уже будем лить ту, которую я первую залил уже проверил или стоят там стоять то негде еще рюмка я где бог ветер или что нибудь и так, и вот. можно как в боулинге страйк сразу двоих цепить. так вон ни площадки ни ограждений ничего нет как вот так я считаю это очень опасно Вот они двое, один на рюмке другой мучается. Да, надо открыть ее еще. Это ладно сегодня ветра нет. А так-то я вам скажу совсем. Видите, херни, кстати, у меня Вон, первый раз я повижу Ноль. Тут постоянно все в ветрах. Ближе делай, что-нибудь. Ну и вот такая получается у меня ночная заливка, вечерняя заливка. Ну, ночная, вечерняя. Сейчас долью и пойдем вниз проверять, что тут творится у меня. Так что, внизу увидимся. еще ну, внизу. Целый день у меня долго. Целый день, как он мне надоел уже. Он заливает. Они еще даже без рациона там работают. Все, она льется, льется, льется, льется. Потихонечку. Ну там мало бетона надо. Такую-то ветра безветренную вообще мило делать. Вот когда ветер бы был, я там заливал лох ситуации. Лучше. Ну все, внизу увидимся. Так он удобет и, и передается на меня по крану. Ничего, наверное, не слышно. Хотел вот рассказать про мой.